Да, сел в ногу, блять, вот бах и вот, блин, да, ну и я ну я, я сделал, мы Страх команды снять, лоб. с нахуй до А нахуй, лоб, да, снеж. Люб, да лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, за лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, лоб, Ладно, все, где Ах, да Он уже к что по моему здесь может. крыса такой а -а -а. отлично видите как нужно ну да дело тут справился бы ну ладно yeah, так ну за мы потом будет вторая волна там будет так его, да? может, как -то... Как -то два его нормально таким это тактика друзья но вдруг кто-то не знает я и об этом не знал когда я был маленьким и я стал старшим так что слушайтесь меня ага. моя очередь теперь. снимать ролики опана всем один остался на ну, да. спасибо наших братьев всех при всех простом наш класс ох ты, ты развел ты куда идти так серебро кто веждает серебро блин ничего нет у нас окей я что буду использовать почему не выстрел поставщик нотки уже ну хоть на уровне кстати вовремя ну да не сильно но мы одного на красавчик, так, караю. Ну давайте в принципе. Я не думаю, что вы все. Но он не до конца, вот Все, минус. Значит, что будем мы идем, кстати. А вот они, они все видели бой видели блин нас спали друзья мне интересно нашу тактику блин не конечно дрянь их тоже пятеро так да, но эти чуваки сильнее чем я думал так вы серебро это вы серебро слушайте они реально сильные так поюжма тол что делать чувство же нужно быть по прямому но ну, чувствую нужно быть сюда Давайте. Я не думаю, что мы поиграем, но я надеюсь. Молюсь. Опа, она. Лево. Блин, лево, давай. Ну, сори за это. Красавчик. Ну, слава, нормально. Так, давай край. БАМ. Так, последний удар будет минус один. Красавчики. А, еще один, давай, дополнительно. Конечно, нужно будет здесь, например, стороннее. Ха, минус один. а, мы поймаем вашего гиганта этого вот тоже доктор смик типа того. А, нет, что ты блин с ним сделал? на Я тебе это не прощу и кадетчика потепал Я Я справлюсь. Верьте не в комментариях. А, Лео, держись. делать дрянь, не знаю. На, красавчик. Крыса, Дзв, крыс на поле, вой. Смотрели, Смотрели, бой, бой, бой, бой, ролики Это не моя игра официальная не моя но зато чья бой, бой, бой, бой, бой, удар Что это такое? <глевый> Офигеть! Его нужно было убивать сразу? Да не было бы шанса, друзья! А, доктор Смит достался. Давай, чувак, давай! Лео, сюда, бегом! Блин, черт! Этот воюз мог Лео! Ч ⁇ Да Долло его на! Че, после? А, два на дома. Пою махни толу я двигал его. Мам, поставчик, один затащил. Если бы не ты, то бы не я и никто. Как никто. Прикольно. О! Один справился. Ну, друзья, такое может тоже быть, как я понимаю. Так, манта. Не, я то не пойду. Шаг назад. Никогда задание вот, брать что пойдем куда-то еще цачка сюда нельзя сюда тоже принципе как ты на 3 что идем приключения там говорят тоже закончится А, нет как это обычный нью-йорк я помню я помню там всегда сложнее будет а деду справился отлично вот здесь стоит не до конца о, о. последний на да, вроде так тоже. 30 11, 36, 36. О, и тоже 31 36 так тут сложно так тут у есть поддавалка. зачем поддаваться так красным да ладно уже справимся ну, думаю, у думаю нас есть шансы берет мальби гантики мы справимся справимся Окей. карай, значит, смотрим. Ну, ну да, потом. Там он работает сильнее, обязательно как-то так. Сэкономим. Ааа, -а, блин. Ааа, -а -а, нет. Ну все, нааа. -а. Лично. Блин, кого-то вы реально можете повидеть, Он -а -а -а. нейтральный. ой, нет, нааа. -а стрелял стрелялка войду стрелялка на боле ну в принципе так дальше выбиваем еще наверх ему ну, конечно плохо нужно лево лечить а, -а, -а лео скорее на блин а так слабый вот так победить вот тут можно и использовать такую технику король техника рассеяния ну прикольно кстати вышло техника удвоения там потом будет просто босс поэтому логично что сразу сюда нужно красавчик умнее мы чем вы думаете офигеть были нужно было сразу экономить а Лео, держись! Удар! Рыжие лапы! На! Прикольно, прикольно вышло. Лео! Дикатичь-паччик по умрать! Чао! Стори! Добивающий! Истребитель! Блин! Он стремит, ну ладно! Санция пришла в на лидерном датбисе, на уход срокладном опыте, и на А, седжи, эльш, рашум, гатма, макакагат, и роксон, раксон, дай, кацаны, дай, эльш, а и я мужчина полный, и специал поехал, как Вот здесь, ну, пак, А он и Все, вай, тебе я весь застрял. Алан, застрял. Слух на здесь. Эй, мы Эй, долларов. Я я Ой, да. на а так, а нервный он, или... Ага, или... Ага, вот... Сэм, ты слаб, сэм, добра. Кто-то хвахал, ел. Мам, пожалуйста, нервный. Ну, вот, а это же был хуже рвот... а Наба... Ну... Эти все он не мог поймать... Клёртезы... Клёртезы... Меня позовут... Адамдарк, вот окна... Хааа... Вдёс ну... Ох... Снова слышать, не сгидят... Ааа... Да и без Шутка, я А, наверное, на Эльве. Матья же идуая. А, я ухожу. Аминь. Я сбил с Эльве с красивой шарвой. То есть, Шутка, а у меня нома... А, эй, ко... Нас махфу, да, у меня А, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну,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 раду вас ирх на вообще на ирх на ирх на ирх Ящик не я ладно, я Всем привет, с Макс риск как я обещал. Я открываю неизвестную карточку. А может быть, что он придется перед началом ролика? Поставь лайк подпишись. Карта называется Тайна Колода. Также есть новинка Колода. но ну, а что-то Колода вроде бы крутая. Открываем. -а -а -а. Как думаете, будет? Без наш нет. А вот и мы ее узнаем. Итак так ты уже глядится ага правильно. все я с тобой ну, мутаен дали нам одну штучку но ну, вроде бы ее так можно выбить где-то албая ну, вот и она не знаю зачем она вообще нужна правду будет для того чтобы покачаться как бы купана присуще закачано ну хай будет девятая в принципе типа десятая Ну в общем так так вот и еще бесплатно. Вот, складный тоже знаю, вопрос там конечно было много вопросов мак а тут только вот один что это значит как думаете мутагеноид я с ним первый смотр пока уже в горничном открыто тут 10 вот 15 турнир арена до конца 5 дней у вас есть все что нужно для участия в турнире собирайтесь в лучшие команды сражайтесь с противниками и узнайте кто выживает на арене левый рапплигер левый булькинандер наградам там ну там дает кстати хорошую награду 50 что-то мало 15 14 ну они, а это что они трое а мы пятеро как думаете ну вроде можно пойти на лево конечно Не, желательно набрал Пошли. Вот. А, тут три, блин. Это будет сложнее, чем я думал. Ну, я вижу, что шансов нету, Уходим. все всем -все. Пошли бы обычные. Угла пиво, кстати, угла пива. Блэк -шед Шедро. Я там не знаю, что есть сила. Очень сильно. Давайте к ниндям. Давно этого не было. Тем более, мы раньше не могли победить босса. А теперь мы сможем. Вот вижу, В атаку. Кстати, там что кранка или шутку. Это еще штучка, я помню. ее. А вот и был как других волн, как я понимаю, не при как Как вот я еще понимаю, что нам еще ни один урон не, не, не нанесли. Да вот это реально. Да реально, у вообще ни один касание. А, ну убил есть кусочек. Ладно, вот так вот. Ну почему один на босса? А ну, можно хоть поставить там игрона еще побольше. Так, ну же должен, должен я играть, чтобы по... блин, видео, зачем проиграем? Только я, кто любит пау, мы имеем один шанс. Давай, за новый сегмент. О, мы все изучим ну, Да вот, извлечен он или нет? Вторая сила велико, но уже устарела а если ты ешь и смотришь ролик, на ну, хм. Ура, ну, достижение. Ну вот. но достижение, ну-ка плечу. Вот. Новольный 12. Это такое себе. Йо-йо! Кружное чай. Это, давай, бой. Ну, тоже стандартно. Пошли еще раз. Давай, край, мам. Мы повторяем все как было, но что-то я и изменяю. Не знаю, почему всегда вечно этот монстр. Все, накердык сейчас, а? Итак, выбираем эту технику. О, а, блин, не тут. Эти клавиши ладно. было бы ставлю сильную технику, что потом всех победить. От край добивающую удар был, помнить. Тут как-то мы изменяем что-то другое. Ну, повторение. У меня тут что мы проходим то же самое. Вот, вот давайте другую мы верим. Карту. А то одно и то же, как-то не то. Ну что ж. Гайды тактики. Давайте расскажем про это. Слушайте, если вы хотите победить в этой игре, вам нужно больше времени уделять батиклее. Больше арте артефактов забирать большему ну, то я нравлюсь вроде как-то обычно так, ну, вроде мы то и закончили а так да, кстати 18 18 Слушайте, я так думал почему дальше не хочется а мы закончили вроде бы видно что мы так по-быстрому закончили эту карточку о ряту а тут реально это тоже блин что ж такое они сильные но если постараться они красные такие вот. и постараться то можно давайте вот и сделаем реально игру может пройти так легко там 18 боул вообще... угу. так они переатакуют блин налево сейчас а блин слабость. Сильно, блин, какие хитрые. Короткий шнитцериан, ну ладно, а, пал, а, Еще был 2 Я их помню, кстати. Ха, промо, красава Так, моя очередь. Не знаю, правильно неправильно. Ну, да, На. Вперед. Нет-нет-нет-нет-нет! а заль! Вместе, вместе! залил, Что такое? О -о -о. Я тоже уворачиваюсь! На! -а -а. Отлично! Но было сложно! Крен Ура! Победа! Одна физ то уже прикалываюсь, блин, стоку Ладно! Минус два героя, поэтому...